Здравствуйте, мои уважаемые зрители! На дворе у нас 19 июля и сегодня в своем первом материале я хочу поговорить о главной битве за Украину, которая, ну, по моим оценкам, состоится текущей зимой. Причем она состоится не там, где все ее во многом ожидают, на Донбассе, либо где-нибудь на левобережной Украине, она состоится гораздо более западней и вообще не на территории Украины. Дело в том, что уже на сегодняшний момент очевидно, что украинские вооруженные силы сегодня не рассыпаются только благодаря западной поддержке, причем в первую очередь информационной, в какой-то степени технической, а еще поддержкой экономической и психологической. То есть пока украинское население понимает, что Запад их поддерживает и не бросит, в целом его можно каким-то образом мобилизовать на борьбу. Можно всеми правдами и неправдами набирать солдат, обучать и бросать их в бой. Как только эта вера рухнет, так сразу рухнет все. Именно по этой причине значимость экономического фронта борьбы будет с каждым месяцем возрастать и скорее всего своей кульминацией она достигнет в нынешний осенне зимний весенний период, когда Европейский союз в первую очередь столкнется с самыми большими трудностями, ну наверное за последние лет 50, а может и больше. Когда в регионе уже почти гарантированно разразится энергетический кризис, причем он будет связан не с ценой на энергоресурсы, это уже и так понятно, то есть по карманам европейцев это ударит уже и очень сильно, он может связан быть с тем, что природного газа физически может не хватить. И правительствами европейских стран будет принято решение об остановке тяжелой промышленности и как следствие ее банкротству. То есть уже говорят сегодня экономисты о том, что европейцам придется не просто жить в холодных квартирах, экономить на всем, чем только можно, потому что ценники на энергию этой зимой будут просто зашкалить. В случае физического нехватки газа, а здесь даже в первую очередь не столько идет о том, будут ли полностью заполнены газовые хранилища Европейского Союза или нет, а какой будет объем поставок газа из Российской Федерации. Потому что те газовые хранилища, которые есть в Европейском Союзе, они просто демпфируют недостающие объемы, которые идут зимой, чтобы сгладить пиковое потребление природного газа. Если Россия полностью прекратит поставки газа, гарантированно в Европейском Союзе уже в феврале этого продукта не останется. И чтобы растянуть хоть как-то и дотянуть до весны, нужно будет останавливать промышленность. Что очевидно, сразу резко усугубит экономическую ситуацию в регионе, ну и дальше понесется. И вот те первые ласточки, которые мы сегодня видим – это падение правительств в Великобритании, в Италии. очевидно, невозможность формирования устойчивого правительства во Франции, уже идет колебание в правящей коалиции в Германии, а еще вот буквально был такой класс показательный случай несколько недель назад в Эстонии, всего за одни сутки сменилось три премьер-министра, каждый из которых брал самоотвод, и все это накладывается на очевидное саморазрушение вот этой долларовой системы, мировой экономической системы, то сегодня никто не хочет покупать американские долги, начинается схлопывание рынка, потом начнется долговой кризис, все это в Европейском Союзе накладываться будет еще на энергетический кризис, и важнейшей задачей для Европейского Союза стать удержание ситуации под контролем. Америка, очевидно, с этим справится гораздо проще, а вот Европейскому Союзу, очевидно, не позавидуешь. И вот тогда и наступит судный день Украины, не России. Потому что европейские партнеры, а может след за ними и американские, потому что давайте не забывать, что в США в ноябре пройдут промежуточные выборы в Конгресс, которые уже гарантированно демократы проигрывают, а республиканцы уже заявили о том, что они будут работать на следующую президентскую кампанию, то есть объявлять Байдену импичмент. То есть Байден жить будет еще труднее, чем ему живется сегодня. И все это будет усугублять ситуацию. И это в первую очередь будет сказываться на поддержке Украины с западными партнерами. А между тем в самой Украине, уже по мнению украинских экономистов, но там без вариантов, там по двух мнений быть не может, ждет Украина жесточайший кризис. Финансовый, экономический, продуктовый, ну по сути системный кризис государственности. И весной в стране вполне может начаться голод. Причем к тому моменту, очевидно, российская армия одержит еще ряд военных побед, и многие жители Украины встанут перед дилеммой, либо воевать до конца, понимая всю бесперспективность этой войны, либо опустить руки, что многие, кстати, и сделают. Вот такая вот картина вырисовывается по состоянию на сейчас, конец июля. Естественно, я буду внимательно следить за тем, как будет развиваться экономический вообще даже не совсем экономический, а системный кризис западной цивилизации, который, естественно, будет бить и по Украине. Ну, не только, кстати, по Украине, он будет бить по всем, но в первую очередь будет бить по европейским странам, Украине, а России, скорее всего, в меньшей степени затронет. Так вот, я внимательно буду следить за событиями в этом направлении и буду стараться каждый месяц давать вам новый срез как ситуация изменилась за прошедший период как вы уже поняли это очень важно для нашей с вами победы именно кстати по этой причине я неоднократно говорю что сегодня очень важно не просто знаете, объявить России мобилизацию набрать кучу мужиков и потом не знать что с ними делать самое важное выиграть эту войну без больших экономических и социальных потрясений если мы нормально пройдем осень, зиму, весну а у нас есть для этого все предпосылки, то у нас есть все возможности закончить эту войну уже в следующем году. Ну, я не думаю, что кто-то еще тешит себя надеждой, что эта война закончится в текущем году. Пока все говорит о том, что самым идеальным вариантом для нас будет окончание этой войны в следующем 2023 году. И экономика в этой победе сыграет одну из главнейших ролей. Вот это примерно то, что я хотел сказать в данном выпуске. На этом у меня по этой теме на пока все. До свидания. И до вечера.